Всем привет! С вами канал Мята Лайф. И мы находимся в пригороде Екатеринбурга на большом объекте, на котором я хотел бы вам показать, что такое бассейн в своем частном доме и что для этого нужно сделать. Тут мы видим джакузи, уже сделанное, просто вот закрыто целлофаном. Тут большой бассейн подготовлен воды. И предлагаю вам пойти спуститься в котельную, для того, чтобы изнутри увидеть сердце этого дома и всю водоподготовку, которую необходимо сделать, для того, чтобы вот это все работало отлично. Вот это газовый котел. Это сердце отопления этого дома. Установлен большой очень газовый котел. К нему подходят медные трубы. Рядом со мной бойлер косвенного нагрева воды, тоже фирма Vismon, на 300 литров. Такие балера нужны для того, чтобы обеспечивать такой серьезный большой дом горячей водой. И чтобы не было перепадов по температуре, когда принимаешь душ или когда находишься в бассейне. Рядом со мной вы видите систему воздухоподготовки этого дома. Мы фильтруем воздух, подогреваем до нужной температуры с помощью газа. Стоят блоки управления через Wi-Fi, по интернет, умный дом. Ты, находясь в любой комнате, можешь задать нужную температуру воздуха. И будет приготовлен этот воздух и доставлен именно в ту комнату, в которой вы находитесь. И в этом преимущество умного дома. Рядом со мной вы видите емкости для фильтрации, обеззараживания и подготовки воды. Потому что бассейн в доме это очень серьезный агрегат. И за ним нужно следить. И постоянно компьютеры и системы должны работать. Для того, чтобы вода не плеснела, не зеленела, не имела запаха. Питьевая вода безусловно нуждается в обработке. Мы видим фильтры грубой очистки, тонкой очистки и систему обеззараживания воды. Вот так и надо делать котельные на своих объектах. Всем этим многочисленным оборудованием нужно управлять. Вот оно сердце. Электрический шкаф. Большой, серьезный и солидный. Управляет дренажными насосами, скважинами, освещением, розетками и всей электрикой в этом доме. Справа от меня эта система «Умный дом». Он не до конца собранный мы видим, но в нем установлены кулеры, уже Wi-Fi датчики, интернет. Я всегда говорю всем нашим заказчикам, что экономить на инженерных сетях, на электрике, на воде нельзя ни в коем случае, от этого зависит ваш дом. Если что-то вышло из строя, дом или замерзнет, будет обесточен, у вас будет очень много проблем, вплоть до полного разрушения дома. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, пишите комменты, и я постараюсь вам ответить на все подробно.